Так вот, мечта сотен тысяч человек исполнилась, и теперь это ощущение практически не заканчивается на этой длиннющей горке. По словам создателя, это самый длинный спуск в мире, имеется в виду под таким углом. Причем в процессе съезда гостей ждет много разных прикольных подсветок и рисунков, которые добавляют шарма. «Эх, как бы мне хотелось там оказаться, вы не представляете!»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 оказаться в горах отнюдь не значит оказаться без развлечения и драйва. Так люди построили там топовую горку, которая заставит получать море положительных эмоций каждого своего гостя. Аттракцион не имеет никаких особых фишек, но в то же время выдерживает главные стандарты и принципы, по которым удовольствие получит каждый. Вся поездка будет довольно динамичной, сама же горка сделана в приятном цвете. Композицию дополняет, хотя как сказать дополняет, лично для меня создает этот потрясный вид,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 Отправляясь туда, будьте готовы к множеству приятных сюрпризов, морю адреналина и массе положительных эмоций. Горка, на которой мы сегодня гоняем, называется Манте. К слову, ее считают довольно страшной, и вот почему. Надеюсь, вы не забыли о проигранном лайке, а? Горка, которую вы сейчас увидите, вновь расположена в одном из аквапарков Диснея. На этот раз ее фишка заключается не в прозрачной трубе, а в крайне быстром спуске с высоты в целых, внимание, 36 метров. Спуск настолько резкий, что крики людей, которые остаются слышны где-то 2 секунды после их старта, уже отговаривают многих прокатиться. Но все же я рекомендую вам собрать все мысли в силы и кулак и сделать это. Как-никак живем один раз. Да и опасного тут ничего нет. Зато эмоций сколько. Если вам не по душе постоянно с огромной скоростью скатываться с горок, лететь непонятно куда и непонятно как, то вот вам другой вариант. К тому же он подойдет и для нескольких человек, вплоть до четырех.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 только, как мне показалось, скорости повыше. Следующая горка, в принципе, не представляет собой что-то супер навороченное, современное или необычное. Она предельно простая и понятна, но в то же время несравненно крута и памятна. Горка представляет собой один крутой трамплин, по которому лично я только в играх съезжал. Вся поездка длится считанные секунды, но за это время человек без какой-либо там шлюпки или тюба разгоняется до огромной скорости и вылетает прямо в озеро. Сперва ты ловишь заряд адреналина от скорости, а потом от свободного падения в воду. По-моему, очень крутое развлечение. Я бы на таком не один раз прокатился. Эта горка называется гонщики в пустыне. Я думаю, вы уже понимаете почему. Что, не догадываетесь? Ну, эм, как бы вам это сказать? Горка очень быстрая и находится она в пустыне. Вот отсюда и такое название. Как бы и рассказал о горке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а если серьезно, то горка реально очень красивая и динамичная. Давайте вместе заценим спуск с нее одного смельчака. Хотя видя, как люди один за другим даже не спускаются, а слетают с нее вниз, я бы постремался на нее идти. Благо он не я, а я не он. И каждый сделал свое дело. Поэтому приятного просмотра. На очереди у нас кое-что реально офигеть какое крутое.